всем привет с вами Юлия и мой факультет рукоделия и сегодня мы продолжаем с вами серию видео о вот этой вот кофточке, джемпере пловере с алиэкспресс это уже третье видео в первом я рассказывала о том как сделать расчеты во втором видео мы с вами очень подробно разобрали как вяжется узор в своих роликах я показываю как вяжу я какое изделие будет у меня и сегодня у меня довязана спинка поэтому в этом третьем ролике мы с вами разберем как вяжется спинка на данный момент эта деталь у меня закончена то есть спинка готова смотрите наверху я вывязала плечевые скосы и вырез горловины по спинке. Вот такая деталь у меня получилась. Давайте я напомню вам все с самого начала. То есть я, естественно, связала все образцы, сделала расчеты, но это вы можете посмотреть первое видео. У меня на спицах набрано было, кажется, 126 петель. Далее я прибавила после резинки недостающие петли и вышла на 141 петлю. Вязала я эту деталь полностью по прямой, точно так же у меня будет связан и перед, и здесь нет никаких вырезов от проймы. То есть здесь все по прямой идет. А вот с тем, как вяжут плечевые скосы и вырез горловины, мы с вами давайте сейчас разберемся. Смотрите, я условно нарисовала вот такую схемку для себя я определила, что плечевой скос у меня будет 5 сантиметров по высоте, а вырез горловины мне хватит 2 сантиметра. То есть это спинка, здесь не надо слишком глубокий вырез. И давайте вспоминать. У меня на спицах всего 141 петля. Напишу это для вас на всякий случай, потому что вы за основу возьмете свои петли и будете считать по тому же самому принципу. Я остановилась после пятого раппорта по высоте, то есть вот здесь у меня все петли идут по прямой и вот с этого момента я начала вывязывать вырез горловины и плечевой скос. Вот видите, у меня как раз вот в самой высокой точке 5 сантиметров. То есть вот здесь маркерами у меня обозначены крайние точки горловины и самые высокие точки линии плеча. Вот их мы сейчас будем ввязывать, к ним мы сейчас будем приходить. Но когда мы начинаем считать, у нас здесь будет все ровно, все петли у нас на одной линии. И смотрите, для себя я решила, что вот по этим точкам у меня примерно получится красивая горловина. Я измерила это расстояние, у меня получилось здесь 24 сантиметра, ну тут понимаете, это все тянется, ну плюс-минус где-то на 24 сантиметра я выходила. То есть я примерила эти 24 сантиметра на себя и решила, что такая горловина меня устроит. В этих местах я повесила маркеры далее вот мы определились вот с этими точками и у меня получилось по 44 петли на плечевые скосы и 53 петли на вырез горловины все в принципе все расчеты теперь мне вот эти вот петли надо было разбить на 7 частей Теперь можно найти свой образец, который вы вязали в самом начале, и по образцу сделать расчеты. То есть нам понадобится образец с лицевой гладью. Можно сделать это прямо здесь, то есть уже так, как у вас получается лицевая гладь. Вот в этих вот местах можно измерить, сколько приходится рядов на 5 сантиметров. У меня получилось 14 рядов, то есть вот эти 5 сантиметров это у меня 14 рядов. В двух сантиметрах у меня получалось 6 рядов. И так как мы будем сейчас вывязывать плечевые скосы и вырез горловины укороченными рядами, значит нам нужно 7 из 14 рядов получить 7 разворотных точек. Поэтому я линию плеча делю на 7. У меня получилось в первом отрезке 7 петель здесь 6 6 6 6 6 и 7 вот таким образом я распределила свои петли в этих местах я развесила маркеры везде то есть у меня были одинаковые пластиковые маркеры, которые делили у меня линию плеча. И вот здесь вот висели вот такие маркеры с бусинками, чтобы я их не перепутала. Далее, чтобы вывязать линию горловины, мне нужно провязать 6 рядов. Это значит 3 разворотные точки. Три разворотные точки я здесь рисую и я их разделила просто по 6 петель. С этой стороны точно так же. То есть и здесь точно так же 7 6 6 6 6 6 6 так 1 2 3 4 5 6 7 здесь 7 будет вот таким образом и теперь когда у нас все посчитано мы начинаем вязать мы находимся здесь начинаем вязать лицевой ряд вот от этой точки вяжем лицевой ряд я немножко спущу линию ряда вниз чтобы было где мне рисовать и не дохожу 7 петель вот до этого края это у меня будет первая разворотная точка мы здесь вывезли либо перетянутую петлю либо петлю с петлю с накидом смотрите сами как вам удобно так и вяжите если вы не знаете как провязываться поворотные петли можно перейти на мой канал, у меня там есть отдельное видео. Либо просто загуглить, вам вылезет куча роликов на эту тему. Далее мы, значит, здесь разворачиваемся и провязываем в изнаночном ряду в обратную сторону и приходим вот в эту точку. То есть, вот два ряда мы провязали. Дальше мы вяжем лицевой ряд. Вот сюда пришли. То есть здесь у нас петли на спицах остаются. Вы видели, да, до сих пор у меня все петли на спицах. То есть нам надо прийти к тому, что все петли будут у нас на спицах до последнего. Потом я покажу, что с ними делать в конце. Все, здесь петли остались. Мы просто развернулись, не довязали ряд. И пошли вязать в обратном направлении, в изнаночном ряду. Пришли вот к этой точке. Точно так же эти петли остаются у нас на спицах. Провязываем поворотную петлю, вяжем вот в эту точку. И так далее мы перемещаемся с вами. Из этой точки мы вяжем еще вот сюда и возвращаемся вот сюда. То есть у нас осталось три разворотные точки. Это, это и вот это. Вот с этого момента мы переходим на вязание вот этой детали. Из этой разворотной точки мы доходим до первой разворотной точки на линии горловины. Дальше разворачиваемся, провязываем вот к этой разворотной точке изнаночный ряд. В лицевом ряду вяжем вот сюда, затем вот к этой разворотной точке этой и поднимаемся вот сюда все мы пришли с вами в верхнюю точку линии плеча смотрите здесь мы ниточку не отрываем у нас все петли по-прежнему на спицах мы ориентируемся только по маркерам которые мы расставили когда вы приходите вот в эти разворотные точки вы их скидываете то есть, если у вас не останется здесь маркеров, вам будет понятно, что эти места уже провязаны. И когда мы придем вот сюда, все маркеры вот эти будут убраны, кроме вот этого. Вот этот маркер не убирайте. И сейчас нам надо будет провязать вот эти поворотные точки для того, чтобы вязание выглядело красиво. Поэтому вот с этого места, здесь вот у нас рабочая нить, да, мы здесь остановились, мы вяжем до края плечевого скоса этот ряд, поворачиваемся, то есть все вот эти вот петли, которые у нас были поворотные, мы провязали провязали так, чтобы они у нас с лицевой стороны выглядели красиво и были незаметными, далее мы разворачиваемся, переходим вот к этим разворотным точкам и точно так же их провязываем, чтобы они у нас были красивыми, далее мы Идем довязывать вот эту часть. Пришли вот в эту поворотную точку. То есть у нас вот здесь еще остался висеть маркер. Этих маркеров у нас уже с вами нет. Далее мы пошли вот сюда. Сюда, сюда, сюда, сюда и сюда. Точно так же. То есть мы пришли в крайнюю точку. Из нее мы... Спускаемся к нижней линии плеча, закрываем все вот эти поворотные точки, разворачиваемся, провязываем вот эти поворотные точки красиво. И вот здесь у нас остается ниточка. Все, на этом пока вязание спинки у нас заканчивается. Вот я вам могу показать, вот у меня осталась здесь ниточка. Как дальше быть? с этими деталями, что делать, где мы будем прятать эти нитки или дальше ими вязать. Я оставила более-менее длинную ниточку здесь, ну вот так условно длинную, для того, чтобы, если вдруг она мне понадобится, я могла бы продолжить здесь несколько петель вот этой нитью. Все. Вот на этом вязание спинки закончено. В следующем видео я расскажу вам, как вязать. В-образный вырез горловины, и мы с вами разберем, как вяжется полочка.